Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, начать я хотел бы с вопроса, потому что Александр Гермонт, в общем-то, сильно упростил нам задачу, рассказав все возможные опции, про все возможные опции лечения. Поэтому вопрос такой, а что вы предпочитаете использовать для первой линии терапии меланомы для пациента, у которого есть BRAF-мутация? Голосование запущено, коллеги. Посмотрите, какой, какой вариант вас более устраивает. Подумайте. Здесь нет пролголема, Борисович. Здесь есть да. антипедиадин препараты. Мы не дифференцировали специально, потому что если мы будем дифференцировать отдельные препараты, то да. мы еще... Ждем результат. Сильно. Ну, пожалуйста. Ну вот, предпочитают большинство, конечно, комбинацию иммуно препаратов. В общем-то, распределение э, очевидное. Это как раз тот выбор, к которому я сегодня хотел остановиться. Итак, мы действительно для брав мутированной меланомы имеем все опции, указанные на данном слайде. Набрав не мутированные меланомы, наш выбор, в общем-то, ограничен. Начинать нам с антипедиадин препаратов или с комбинации 1 и СТЛ-4 препаратов в соответствии с нынешними рекомендациями. Посмотрим, что мы имеем по эффективности. Если посмотреть результаты относительно недавнего, казалось бы, метаанализа, который для меланомы, может быть, уже и будет выглядеть староватым, то э, в зависимости от того, какую конечную точку мы возьмем, приоритеты будут для разных препаратов. В этом метаанализе по времени до прогрессирования однозначно выигрывают комбинированная таргетная терапия, иммунотерапия находится чуть ниже. По общей выживаемости различия э, таких уж явных в э, таргетной иммунотерапии нету. Конечно, сегодня уже показывали эти результаты выраженное достижение медиана общей выживаемости в 78 месяцев это огромный результат который раньше мы не видели Но на что я хотел бы обратить внимание преимущество от комбинированной иммунотерапии получают где-то 5-7% пациентов остальным пациентам достаточно монотерапии антипедиадин препаратами и судя по групповому анализу мы наверное можем утверждать что пациенты, избрав мутированный меланом это как раз та группа пациентов которая получает наибольшую пользу именно от комбинированной комбинированной иммунотерапии, хотя, казалось бы, брав-мутация это предиктивный маркер именно для выбора таргетной терапии. Что важно отмечать, что, конечно, иммунотерапия, это мы в президиуме уже обсуждали, что это и дивантная терапии, да, что это, иммунотерапия, это терапия, которую даже в метастатическом процессе можно успешно завершить без потери эффекта и, собственно говоря, вылечив пациента. И комбинированная иммунотерапия это демонстрирует хорошо, потому что значительная доля пациентов, которые пережили 5 лет, они дальше не лечились уже и не получали лечения, фактически они были вылеченными. Но реальная клиническая практика говорит нам о том, что более ранние исследования, в NS-2020 года, они показывали, что неважно, с чего мы начинаем, в реальной клинической практике пациенты, начавшие с одного лечения или с другого, в дальнейшем переключаются на альтернативный вариант лечения. И, в общем-то, показатели эффективности и выживаемости у них очень весьма схожи. Какие варианты у нас есть? Ну, первый вариант – у нас есть два эффективных метода лечения – иммунотерапия, таргетная терапия. Логично предположить, что если мы их сложим, мы можем получить какое-то преимущество. Было сделано три исследования с очень похожим дизайном. Единственное отличие в дизайне было в исследовании 150, где таргетная терапия в течение месяца назначалась. Без иммунотерапии потом добавлялась иммунотерапия со снижением дозы таргетного препарата. И что оказалось? Исследования оказались МСПА 150 оказалось единственным статистически значимым результатом по времени до прогрессирования, но Численные результаты и размер эффекта во всех исследованиях был абсолютно одинаков. Мы можем сказать, что действительно тройная комбинация имеет определенное преимущество у какой-то группы больных. И, в принципе, МСПА-150 приоткрывает от нас завесу. Да, мы получаем преимущество в первую очередь у пациентов с низким уровнем ЛДГ и высоким уровнем ПДЛ-1 в опухоль, то есть наиболее благоприятной группы с точки зрения иммунотерапии пациентов. И эти же преимущества достигаются у самой неблагоприятной группы, то есть pdl l 1 и с высоким уровнем ЛДГ. Это, вот, наверное, те группы, где тройная комбинация может быть наиболее полезной, и, конечно, это требует валидации в дальнейших исследованиях. Другой вопрос, как мы сочетаем, с чего начинать. И здесь уже исследования DreamSec уже показывали результаты, на что я хотел бы обратить только внимание, что в этом исследовании мы четко видим две группы пациентов. Первая группа – это пациенты, которые быстро прогрессируют, а для которых таргетная терапия является единственным выбором. Это пациенты с первичной иммунорезистентностью. И вторая группа пациентов – пациенты, которые ответят на иммунотерапию, для которых принципиально важно начать лечение именно с иммунотерапии, потому что как раз она у них дает наилучшие результаты лечения. Группа с первичной иммунно составляет порядка 20% пациентов, и, конечно, наша задача при выборе лечебной такси научиться как-то дифференцировать, и вероятный ответ на это – это поиск биомаркеров. Поэтому что хотелось бы подчеркнуть в коротком таком сообщении, что на сегодняшний день, конечно, у нас нет очевидно единственного и правильного лишения. У одного пациента может быть несколько правильных вариантов лечебной тактики, которая поможет спасти ему жизнь и до какой-то степени надеяться на излечение даже в метастатическом процессе. Конечно, от комбинированной терапии большая доля пациентов получит пользу. Однако. Эта терапия может быть избыточна для значительной доли пациентов. Нам надо понимать, кому мы можем не делать эту терапию. Это не менее важно, чем понять, кому мы ее можем назначить. И, конечно, для сочетания таргетной иммунотерапии в первой линии может быть свое место, своя ниша. И на сегодняшний день мы еще затрудняемся сказать, кому конкретно назначать комбинированную тройную комбинацию. Но, тем не менее, уже какие-то, как говорится, свет в конце туннеля уже появился. И мы знаем, на что ориентироваться и с чем уже сравнивать эти результаты. Спасибо за внимание.